Да, молодец. Вот именно челнок, челнок, ну, конечно же, давайте так, в моем восприятии, скажем, да, это движение вперед-назад, челнок, он сам по себе, туда-обратно, то есть это движение на месте вперед-назад, очень короткое, не с ноги, с ноги на ногу тоже можно, попробуйте, пожалуйста, я же ничего не говорю, что -то. но я, например, минус секунду, через 30, у меня уже бедра будут вот такие вот, кислорода не будет, я блокирую, жестким голеностопом сустав э, голени сустав колена и у меня фактически нету работы мышц тем более работы бедра заблокирован сустав да вперед это подскоки это уже не челнок это подскоки челнок это движение на месте давай движение на месте которое определяет оп, обеими ногами конечно же есть какая-то амортизация ускоряйся оп речь просто к игру а О, молодец. все остальное челнок это на месте остальное это подскоки так называемые прыжок подскок да и естественно что заблокирован мой доленостоп это челнок это короткие резкие движения короткое резкое перемещение весь раунд в челноке да бога ради не надо опа походил. здесь вообще встал водички попил да привет передал а тут опа и обратно да, да. где руки то есть челнок это один из элементов бокса До встречи